Здравствуйте! Сегодня у нас с вами будет короткий выпуск и называться он будет несколько минут корейского. 45, наверное, многовато, будет несколько минут корейского. Сколько, ну, примерно, может быть, меньше получаса, я думаю. Вот, и я еще хотел э, приветствие сказать по-корейски, да, Анеоха Шемника. Здравствуйте! И приветствие, которое нас учили в первой школе самой. Корейского языка Молодежный культурный центр в Санкт-Петербурге. Полное приветствие, которое говорится, можно так сказать, что официальное, наверное, я не знаю, насколько сейчас это. Это давно было. Звучит оно так. Аньоха щемника, чо им пепкесы мне да, манасо панкапсы и означает оно вежливые, вежливые фразы «Добро пожаловать», «Очень приятно» в таком ключе. То есть это полное официальное приветствие, это из четырех состоит. а ощемняка», «Чё им пепкесы мне «Осо ощипщиё», «Монасо панкапсы да». «Добро пожаловать» и «Монасо панкапсы мне да». «Приятно». Встретиться, да, это все надо будет еще в Google переводчик. К сожалению, я забыл, как пишется остальное все. Вот. Ну и кто первый раз смотрит, мы сейчас опять начнем с алфавита и названия букв. А, я, о, я, о, Ё, у, ю, ы, и. 10 гласных у нас, потом идут 11 дифтонгов. 11 дифтонгов. Ну, чтобы было наиболее нам понятно, как они читаются с примерами. Некоторые из них встречаются не так часто. Но в основном вот эти встречаются. Читается setNet. SetNet это... Три-четыре корейские, по-корейски числительные. В общем-то читается как «Е», Не, Не. но слышится, слышится может быть, как «Э». Сет-нет. Пек-сто. Изучать. хэнь Счастье. Дифтон встречается часто. Встречается у нас часто Е. Может он считаться как Е. А, нет, извините, это немножко... Это немножко другой у нас. Э. Э. То есть это... Больше Е. Сет. Нет. А это как Э. ПЕК. ПЕУДА. ХЕЙМБОКС. ХЕЙМБОКХАН. ХЕЙМБОКХАН. Этот дифтонг у нас и е, и е, Вот там нас тоже учили так. То есть это у нас о, это а. И произносим быстро. ла, ла, хва, хваюиль, хваюиль. Вторник. Это у нас ви, у и. ви, ви, ви, кви Миленький, хорошенький. Про ребенка можно сказать. О. О. Оль. Месяц. Оль. Месяц. Здесь э, потом этот согласный мы пройдем, но в, слог, в слоге он пишется перед гласным. Всегда гласным не бывает один звук. Уй. И-й. И-и. и и, Иса, Иса, врач. И есть еще Итя, Итя это стул. Потом это у нас Е, Е, но он в париже встречается. Теперь это у нас В, В, Венья Хамен. Фраза Венья Хамен фраза потому что <coughs> то есть э, в фразах например которые объясняют выня Хамен, да как потому, э, потому что следующий дифтонг у нас в у и у вы вы у и вы вы вы в это те грех означает грех это вчера мы это у нас было и этот дифтонг у нас уе уе у, е. да это из двух он состоит собственно из двух дифтонгов у, е. уе уе уе уе уе уе но ну, он тоже не так часто встречается вот и можно попробовать все это вместе ну, гласный мы не будем. Наверное, алфавит уже более-менее все знают. Сейчас это быстро все учится. А попробуем Google Переводчик. И послушать. Вот так вот сделаем SetNet. Потом у нас идет Pack. Пеуда, Ханьпукхан. Так, наверное, будет, потому что Google переводчик очень быстро говорит. Ваня Хамён Так. Попробуем послушать.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 ну вот, это более-менее понятно. Более-менее понятно. Ну, э, радует то, что не так часто они э, встречаются, в принципе, сложные дифтонги. Э, все это, э, все они какой-то являются. Можно так сказать, модификации звука Э, Е. Ну, можно еще послушать, конечно, вот здесь, да, на нашем. Не на нашем, конечно, но на м -м, помогающий ресурс. Очень хороший тренажер. Ну, здесь можно послушать. Э, Е. Э, Е, Ва, В, В, В, В, Ви, Ы. Э. То есть, по сути, различаются только вот простые дифтонги, там это понятно, которые из двух состоят гласных. А остальные, да, они более-менее э, е, ве, ве, вот в, в таком вот... Ну, в словах, когда уже мы будем тренироваться, читать и слушать, это мы поймем. Даже когда будем в речи слушать и читать, тоже поймем. Так, теперь у нас согласные, повторим. Согласные я выписал, почему так, по нашей, э, по нашей таблице тоже, чтобы запомнить их название. Это помогает, когда, когда надо объяснить какую-то, да, называть не русский, там, например, п, да, там, р, там, а, называть по-корейски. Как правильно они называются? Согласные, потому что у нас же тоже есть это в алфавите. Здесь, ну, называется звук, звук так. к н т р м п с н т ч к т п х к ты п с т Есть у нас здесь... Простые, да, а, то есть скользя... скользящие. К, п, сы, ты. Есть у нас взрывные. К, ты, п. Есть а... смычные. К, ты, п, сы, ти. Они произносятся с таким напряжением. А взрывные с, с легким придыханием. Но ну, можно сказать, что не совсем, не совсем К, а К, Т, П. Вот так, таким образом. И название давайте запишем тоже, напечатаем заодно. Заодно. То есть это у нас Киёк, Киёк, Киёк. По внизу, да, у нас приглушаются согласные. В принципе, практически все, кроме НИИН, РИИЛЬ, мим, Да, и что еще у нас? Много согласных приглушается. ЙОГ. НИИН. Здесь тоже, почему я еще выписал по названиям, чтобы было легко запомнить, видите, во всех их во всех их у нас идет слог, да, то есть это согласный, кроме, конечно, смы, э, смычных, у них там идет сам. Сан. Можно даже посмотреть, что это такое. Может быть, это. Да, вот еще какую я нашел интересную вещь. Здесь э, теперь э, выпадает название китайский видите как бы иероглифы выпадают это тоже полезная штука тоже полезная штука потому что китайские иероглифы они все равно используются так или иначе ну вот пара видите Сан. Са. Так, таким образом, вот здесь сейчас я повторю сам еще для того, чтобы запомнить тоже. Киек, нелын, тигыт, риыль, мем, пилып, шьот, иын, тилыт, чиыт, киып, тилыт сам киёк, сам тигит, сам пиёт, сам щёт, сам Вот ничего сложного, только единственное, что надо запомнить. Видите, киёк у нас так, да. Остальные у нас везде и и, да, и в подчине тот же согласный стоит. Вот здесь, а, здесь не а, не он у нас, то есть получается кроме кроме тигит тигит у нас это тигит и все а остальное все совершенно тоже все идентично тот же согласный стоит что и в подчиме давайте допишем напечатаем да чтобы запомнить тигит да тигит не тигит то а тигит, тигит, приглушаем. Да, а вот чтобы ее печатать, надо нам вот так. То есть это надо shift зажимать, чтобы по печатать. Риль, риль, ра, рель риль, риль, Иногда читается звук как R, а, иногда как L. Иногда даже нечто похожее на на вот таким способом м м м тоже читается м м м м в нос немножко как бы так и Почему читается со всеми гласными? СА, да, у нас. СА, СО, СО. А с ютированными из И считается как щи СЩА, В почему читается этот звук как-то тоже. Счет. ИУН. ИУН. Тиуэт, да, у нас. Тиуэт. Тоже надо нам зажимать. Все перепробуем сейчас. Тоже Shift надо зажимать. Ну, ничего, пригодится нам. Может быть, не надо. Нет, надо. Так, еще раз. Тим. Ти. Ит. Ну ладно, мы попробуем. Вот, нашли. Так, это какой у нас был? Три, да? Чтобы запомнить. Зажимаем Shift, нажимаем, нажимаем мы на, где цифра 3, на этой раскладке. Чует, чует, чует, тоже, так, где у нас, здесь внизу, по-моему, было. Так, чует, чует, чует, тоже поищем где он у нас где где э, с русская с да? кюик так вот все перепробуем да где цифра 2 Чит пип так где-то тут она была у нас где-то тут она была только что буквально Недавно. Где же она была там? Здесь у нас всего их четыре, да? И вот где где же она? Вот она. Е. Где русский звук ем. Так. Здесь она здесь shift не надо нажимать ну и здесь у нас то же самое санкиек санки йосан так тут тоже надо shift зажимать сан сам пирп так где же она опять потерялась Так, ну, с одной стороны это это если запомните видите у меня она не выписана и я естественно не помню где у нас она а чё ж я мучусь-то? Shift не надо зажимать. Здесь это где три просто. Вот. Sun P. Sun счет Sun. Счет. Сан Нет, вернее, Sun тут уже идет. Тигит это, это тигит, это у нас вот она где. Тигит это у нас, вот тигит. И когда сан тигит, да, ты тоже. сан тигит. Здесь у нас киёк, да. А тут у нас сан тигит. Вот таким вот образом. Опять будем искать сейчас, но ничего страшного. Два, так попробуем. Где-то внизу. Ёк. Четыре, пять. Пять даже строчек у нас идет. Вот. Так. F. Так, нет. И еще раз пробуем. Как же мы печатали -то тогда? Тигит у нас где-то должна быть. Да тигит у нас должна быть где-то тут. Второй ряд идем. D, F, мы уже были. W, E, R. Значит, наверное, цифры. Кик. Вот она. 3. Тьют. Вот, ну вот, наконец-таки. Все мы у нас повторили, да, все гласные, все согласны. Киок, нюн, тигыт, рюль. Мерм, перып, счет, им, тир, чирд, кирк, тирит, пир, хирк, хирит, санкияг, сантигит, сам пирып, сан щит, сан тит. Так, а теперь вот я хотел что сделать? Послушать. Послушать Евангелие, да, молитва вчера, Отчи наш. Мы пытались прочитать, перевести. И вот я хотел бы. Скачал я Евангелие, и у меня какое-то странное оно это Евангелие. Молитва там должна быть Евангелие от Луки в одиннадцатой главе в самом начале. Вот я включил. Включил это Евангелие и не могу ее найти или это может быть вообще не я не знаю по по крайней мере судя по судя по описанию это вот ну во всяком случае можно послушать хотя бы речь. 예수께서 어떤 곳에서 기도하고 계셨는데 기도를 마치셨을 때 그의 제자들 가운데 한 사람이 그에게 말하였다 주님 요한이 자기 제자들에게 기도하는 것을 가르쳐 준 것과 같이 우리에게도 그것을 가르쳐 주십시오. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 너희는 기도할 때에 이렇게 말하여라. 아버지, 그 이름을 거룩하게 하여 주시고 그 나라를 오게 하여 주십시오. 날마다 우리에게 필요한 양식을 내려 주십시오. 우리의 죄를 용서하여 주십시오. 우리에게 빚진 모든 사람을 우리가 용서합니다. 우리를 시험에 들지 않게 하여 주십시오. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 너희 가운데 누구에게 친구가 있다고 하자. 그가 밤중에 그 친구에게 찾아가서 그에게 말하기를, 여보게, 내게 빵세 개를 구워 주게. 내 친구가 여행 중에 내게 왔는데 그에게 내놓을 것이 없어서 그러네. 할 때에. 그 사람이 안에서 대답하기를 나를 괴롭히지 말게 무는 이미 다쳤고 아이들과 나는 잠자리에 누웠네. 내가 지금 일어나서 자네의 청을 들어줄 수 없네 하겠느냐. 내가 너희에게 말한다. 그 사람의 친구라는 이유로는 그가 일어나서 청을 들어주지 않을지라도 그가 졸라되는 것 때문에는 일어나서 필요한 만큼 줄 것이다. 내가 너희에게 말한다. 구하여라, 찾아라, 못... Вот, таким образом, здесь должна быть у нас молитва, Отче наш, но что-то я тут не услышал. По крайней мере, по тому тексту, который вчера проходили. Ну, надеюсь, несколько минут корейского завтра с вами опять увидится. Всем спасибо огромное за внимание. Всем удачи, до новых встреч!